Здравствуйте! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Сегодня мы поговорим о портфельном инвестировании. Мы обучаем разным стратегиям, в том числе и стратегии портфельного инвестирования. Это одна из самых минимально рисковых стратегий с диверсификацией в надежные компании. Как выбрать компании, мы тоже обучаем, есть отдельное видео, ссылка будет вверху, пройдите посмотрите и в описании тоже будет ссылка, так что можете ознакомиться. Когда составляется портфель, всегда стоит вопрос включать дивидендные акции, либо делать смешанный портфель. Главное в портфельном инвестировании это надежные компании. Лучше бы, конечно, из разных сфер. Сегодня в этом видео мы дадим несколько рекомендаций, если вы составляете новый портфель. А сейчас давайте посмотрим. Портфель с результатами прошлого года, водные были такие, создать портфель на 2500 долларов и как можно меньше времени тратить на это, то есть покупка-продажа с периодом в один год. Портфель составлялся как агрессивный в расчете на максимальную доходность. И на экране вы видите такой портфель. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 позиций по 10 акций каждой позиции. Итого затрачено было 2000, около 2300, ну 2,294 доллара в январе 2019 года. Ну и на момент продажи портфель стоил 3040. Портфель получил доходность 32%. И это при минимальных затратах. Клиент пользовался нашим алгоритмом с небольшой нашей помощью. Ну и опять же, времени затрачено было совсем немного. Ребалансировка портфеля обычно проводится раз в год. Ну и есть как противники, так и защитники этой системы. Попробуем и в этом вопросе разобраться. У нас есть еще один вариант портфеля – причем с тем же набором активов, тоже 7 активов, но в этом случае портфелю уделялось чуть больше времени. Клиент использовал точки входа и выхода по нашему алгоритму. Этим точкам входа мы тоже обучаем. И мы видим, что по нескольким позициям было сделано в два раза больше сделок. Ну То есть по первой позиции одна сделка, по второй позиции две сделки. Ну То есть там, где Алгоритм показывает, что необходимо выйти из позиции, мы выходим, ну и там, где нужно вновь позицию прикупить, мы это делаем. Затрачено времени было чуть больше, порядка шести раз в год необходимо было проверять движение цены. Доходность портфеля составила 41%, вот, так что решать каждому, балансировать портфель раз в год, либо несколько раз в год, но в любом случае раз в год необходимо выбирать новые компании и для того чтобы пополнить свой портфель и для того чтобы добавить эффективности своему портфелю сейчас в списках новых компаний нам попались интересные компании которые вы тоже можете пополнить свои портфели и если вы еще не умеете выбирать компании то проходите по ссылке, мы вас научим. Научим этому пошагово, как составить портфель, покажем, как это делать. Ну а сейчас, если вы уже инвестируете, то обратите внимание на следующие компании. Это, опять же, не призыв к действию, не прямая рекомендация, а основа для собственного принятия решения. Помните это. Нужно смотреть, опять же, какая цена и в каком положении компания на данный момент. И по скринингу попалась компания Royal Caribbean Cruises. Компания, которая занимается круизами, то есть продает круизы, принимает туристов. В составе этой компании находится 42 судна. Это огромные лайнеры, которые доходят до размеров, размеров футбольного поля. Несколько этажей, 5, 6, 7. То есть такие многоэтажки, которые плавают по морю и э, в них сосредоточено э, различные э, виды отдыха. Это и различные экстремальные занятия с, с аниматорами, анимационные различные программы, шоу-программы, э, бассейны, э, питание по системе «Все включено», VIP-каюты все это предоставляется и кроме всего прочего эти лайнеры заходят в порта разных стран и таким образом можно еще и посмотреть как обстоит быт и в других странах ну то есть путешествовать вот таким таким видом отдыха занимается данная компания попалась она по скринингу и опять же подкупила тем, что компания интернациональная, имеет 5 дочерних компаний в разных странах, рассчитана на туристов из Великобритании, Бразилии, Германии, Франции, Испании. Мы видим, что это целые континенты, в том числе и США, и таким образом она защищает... Ну, вернее, для нас она защищена от кризисов какой-то конкретной страны. Ну и больше защищена от кризисов в целом, ежели работала бы в какой-то одной стране. По графику движения цены мы можем сказать, что компания находится, если не в лучшем для покупки состояний, то хотя бы в тот момент, когда за ней можно понаблюдать. Мы видим, что была достаточно низкая цена в январе 2019 года. И сейчас такой восходящий тренд. И будет ли еще снижение стоимости акций пока точно утверждать я не могу. Но в клубе у нас прогнозы уже имеются. Для более тщательного фундаментального анализа мы обратимся к отчетам и если раньше э, этот процесс занимал длительное время, необходимо было пройтись по нескольким сайтам, собрать информацию, то сейчас мы разработали алгоритм, э, по которому работает э, наш инструмент и который собирает всю информацию, затем упаковывает в коэффициенты и еще к тому же раскрашивает цветами, по этому инструменту компания Royal Caribbean Cruises набрала больше половины баллов, а это значит, что компания надежная. И мы видим, что и показатели точно так же говорят о том, что компании стоит присмотреться. Это и показатель PE который мы обычно рассматриваем в пределах от 10 до 15. Здесь 13. Это отношение стоимости акции к доходности акций. Ну, чуть велик разрыв между балансовой стоимостью и стоимостью акции. Но мы видим, что дивиденды здесь составляют 2%. Показатель может быть чуть низковат. Но в любом случае мы рассчитываем и на потенциал роста. Здесь он указывается в районе 10%. И для таких крупных компаний это неплохой показатель. Высший показатель бывает только у, скорее всего, хайповых компаний, которые зарабатывают, ну, либо такие стартаповые компании, которые на новостях могут подняться на десятки, сотни процентов. Вот. Мы же здесь рассчитываем на такой консервативный рост. И остальные показатели точно так же говорят нам о том, что компания надежна, востребована как услуга у туристов. Есть, мы видим, что в прошедшем периоде небольшой заем, но в целом компания справляется легко с долговой нагрузкой и в целом, достойно того, чтобы пополнить портфель, портфель инвестора. Остается компанию сравнить с конкурентами и вот в этом моменте мы наткнулись на такую компанию как Carnival Corporation. И эта компания оказалась самой крупной в мире круизно-туристической компании, которая имеет 45 процентов дохода относительно всего туристического бизнеса и в составе этой компании более 100 судов, более 100 лайнеров, огромных кораблей, которые к предыдущей компании это в два с половиной раза больше, 9 брендов в этой компании работают в США, Европе, Австралии, ну, в тех же странах, но только добавляется еще Австралия, Китай. И на 2020 год заключен договор, что он начнется работать с Японией вот в этом текущем году. И Дивиденды этой компании 4%. Стоимость акций мы видим приближается к минимуму, обновляет, вернее, минимум в этом году. И это вследствие того, что доход компании в этом году чуть снизился, порядка 200 миллионов долларов. Причина этому ураган Дориан который не позволил в полном объеме компании выполнить те планы, которые они поставили на текущий сезон. И не совсем вовремя сошли с верфей несколько круизных лайнеров, тоже задержка по времени. И вот эти факторы, они как раз и сыграли на том, что не достигли тех результатов, которые планировали. Ну, плюс к тому, что увеличилась еще дебиторская задолженность порядка раз, наверное, в 10-12 по сравнению с предыдущим годом. Все это вследствие того, что кредитные программы, которые культивирует компания для своих гостей, туристов, они не сразу показывают в доходы, а отмечают как дебиторскую задолженность оплату по кредитным картам. И э, надо сказать, что эта дебиторка, она вот порядка 200 миллионов и есть. Ну, может быть 150. В принципе, э, доход на том уровне, на уровне прошлого года, но все-таки с поправкой, что погодные условия здесь внесли коррективы. Мы видим, что доходность, в принципе, компании не снижается, она, ну, может быть, на уровне прошлого года, но в любом случае, даже если учесть, что не было природных катаклизмов, то точно бы был прирост. Но далеко не все инвесторы настолько глубоко пытаются понять причины той или иной падения цифр в отчетах. вот. И компания выплачивает дивиденды, и третий год подряд эти дивиденды растут. Компания уделяет очень много внимания безопасности, сохранению экологии, окружающей среды. То есть в отчетах очень много моментов этих указано. И этим самым компания привлекает туристов. Ну, потому как безопасности на лайнере превыше, превыше всего. И не все туристы я думаю, что знают о том, что на таких больших лайнерах отсутствует качка. Здесь практически отдых, как в отеле. Но единственное, что можно еще несколько стран повидать. Из фундаментальных показателей по нашему инструменту компания набрала меньше половины баллов, но мы теперь знаем почему. Доход за прошлый год Чуть меньше, чем за предыдущие. Отношение PE здесь чуть ниже, чем у Royal Caribbean 10. И этот показатель в целом укладывается в те нормы, по которым мы отбираем компании. Процент роста здесь 7%. И мы видим, что компания намного крупнее. И если она вырастет на 7%, то в абсолютных величинах это будут просто грандиозные цифры. И крупным компаниям, конечно, расти на более высокие проценты сложнее. Мы видим, что по всем показателям достаточно хороша. Многие показатели здесь подсвечены зеленым, а это значит, что и востребованность... У туристов этой услуги высока. Компания отдает долги, справляется очень легко с долговыми обязанностями. И коэффициент текущей э, задолженности, он минимален. В связке с дивидендами <coughs> компания производит очень приятное впечатление, как... Э, потенциал роста акций, так и получение дохода в виде дивидендов. Вот две компании, которые потенциально могут войти в любой портфель. Рассматривайте подробнее, какая компания вам понравилась больше. Если вы еще не подбирали портфель и если вы еще не знаете, как это делать, не знаете, какой стиль вам подойдет, мы также разработали анкету, какой стиль инвестирования подойдет именно вам, и от этого выстраиваем стратегии. Проходите по ссылке, и анкета поможет вам для себя сделать выбор, определить то, что вам больше всего подходит и то, что вам интереснее. До новых встреч! Международная ассоциация независимых инвесторов.